Галкин. Алтын-алтын. Галкина похож, бля, вообще. На Максим Галкина? Да, не вообще на три, бля. Красавчик. Скоро что, Аллак Пугачёвовой будет, да? А ты что, лиза сам умеешь сказать, что ли, а? Бел, это паск. их люблю, но Лизаться еще не попробовал. чисти не получился еще. Давай. на не, нашем ситуации заходу, такие случаи не положены. Нету. А да ладно, чувак, ну, по пацанский, покажи, покажи, не упади.